Рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный Центр Павловы и Партнера. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика снова про публичное предложение. Ситуация следующая. Наш подписчик нашел интересный лот на торгах по банкротству и видит, что все этапы уже прошли, да? то есть прошло публичное предложение. Он видит, что этот лот находится уже в неактивных и спрашивает, как же можно забрать этот лот. На самом деле, когда мы с вами пропустили все этапы и не пришли на торги, не приобрели, не подавали заявку на участие в торгах, мы никак не можем забрать этот объект. Все, что вам остается, это отслеживать данные торги. И в случае, если будут объявлены повторные торги, уже в этом случае вам нужно своевременно подать заявку на нужном этапе. Я желаю вам победы на торгах, я желаю, чтобы вы вовремя находили ваши объекты. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть другие вопросы, пишите прямо под этим видео, мы всегда рады вам помочь. Всем пока!